Уже летом посидеть с удочкой на берегу озера на карасике. Ну вот хочется как-то уединиться подальше от постоянных вопросов. Ну что, клюет и от таких вот удручающих пейзажей. Поэтому сегодня уже под вечер я отправился на одно Мало посещаемое, безымянное озеро, дорога к которому, надо сказать, далеко не из лучших. Малоприметная тропинка ведет к берегу, где место развернуться и порыбачить позволяет лишь максимум вдвоем. недавно на днях это озеро радовало меня хоть и не поклевками но карасик попадался хороший ну что первый заброс Хорошо-то здесь, хорошо, но не хочет клевать карась. активный что-то сегодня карась. подсажу-ка я опары свеженького.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 Немножечко. Еще один. Это. Вот. А вот еще что-то там у нас. Еще один карасик. И вот туда же в садочек. Потихонечку темнеет. Солнце село уже, но не дождик на крапу. Это малек заиграл под вечер. Последний заброс. Ой. За штаны. Так, последний заброс. Да чего же хорошо на этом озере? Полная идея. Сидел бы себе и сидел но надо ехать, ведь завтра летний фестиваль. Я не прощаюсь с тобой, Безымянное озеро. Я еще обязательно к тебе вернусь.